Буду сегодня обозревать такую игру, как Minion Masters. То есть, игрулька уже достаточно не новая, от 2016 года выпуска, но мне показалось, что она достаточно интересная э, в своем э, плане. Вот, давайте посмотрим, э, что она из себя представляет, друзья. Гомонем немножечко так сказать. Вот, а на, данном, а на данный момент у меня, я так понимаю, происходит обучение. Я в нее еще ни разу не играл, только вот зарегистрировался, создал персонажа. И мне предлагают сейчас провести, значит, тренировочный, так сказать, матч. Вот, а насколько мне известно, это у нас карточная игра, значит, такая даже карточная стратегия, я бы сказал. Вот, которая пока что еще находится в раннем доступе. Вот, как мне вроде как... Как, как, в общем, по заявлению Стима и прочих, так сказать, источников, она вроде как пока еще в раннем доступе. Вот, но достаточно давно уже существует. Ну ладно, без тавтологии, без всякой. Продолжаем, значит, а... Что у нас имеется? У нас имеется поле, у нас имеется, значит, две стороны. На одной, я так понимаю, нахожусь я, на другой находятся мои соперники, да? Вот, то есть для того, чтобы мне сейчас как-то взаимодействовать, я должен выбрать какую-то карту, да, которая, значит, у нас отнимает какое-то количество мощности, которая показывается вот на этой шкале. Ну, давайте попробуем, выберем карту. Если честно, ребят, ни хрена про нее не знаю. Играя первый раз. Давайте попробуем копии метателей. Это у нас существа. Средние в ближнем бою воины. Однако их первая атака. Барсок копья с двойным уроном. Первая атака. Легионеры. Сплоченная группа воинов ближнего боя. И арбалетчики. Дешевые в нами стр... стрелки. Низкий урон. Запас здоровья. Зато они <съем> друзья. И раевики, рой мелких, но быстрых воинов с неплохим уроном. Давайте вот их мы и выберем тогда. Так, теперь мы их выводим, значит, в игру. Я могу поставить любое место, то есть либо сюда, либо вот сюда. Ага, так, посмотрим. Давайте попробуем на середину золотую. То есть я вывожу монстров, и они сами, независимо от меня, начинают сразу же устремляться к... Вот этому манекену, так сказать, да? То есть они уже его атакуют. А я должен, я так понимаю, выпускать и еще кого-то, да? Пожалуйста. То есть у меня подходят карты. Подходят карты после того, когда я их использую сразу же. Я должен их использовать по возможности. Ну, как мы видим, тренировочный матч мне дается с э, легкостью, так сказать. Давайте посмотрим, что же дальше будет. Замечательно Мне дают уровень, дают сундучок С какими-то, наверное, приколюхами Как, в принципе, это бывает yeah, И дают мне мясника oh, Значит, существо, so очень высокий angry. урон Но низкая скорость атаки У него есть здоровье, у него есть показатель Какие-то определенные, да а, и Есть также какие-то всяческие награды Нажмите на награду, чтобы забрать Ее, так, все, берем, значит, награду Нам дают золото, нам дают Некоторые плюшечки, так сказать, так что мы делаем дальше? Давайте пробовать разбираться. Значит, закрываем это меню, и нам выводит какую-то таблицу, межмировую квалификацию. То есть я, значит, вступаю, так сказать, в очередь этой битвы и могу вступить в любой момент. Как я вижу, что здесь как-то я быстро уже закончил, меня перевели на следующий уровень. Давайте сделаем батл, друзья. Сделаем тот самый баттл. Ну, надеюсь, мне подсунут тоже новичка какого-то, пока я не уверен. Ну, похоже, это еще обучение идет. Попробуй ввести в игру своего нового воина, как только у тебя появится мана. Вот он, мясник, который мне дали в прошлый раз. Рывики. Давайте попробуем, выпустим их. Я так понимаю, можно с любой стороны выпускать, да, и они будут двигаться. Так, вот он выпустил и пошел с другой стороны. А если я вот сюда еще поставлю кого-нибудь? Но я уже могу, в принципе, вывести этого мясника. Да, он сразу же вырубает э, противника, так сказать. Да, это мы, я так понимаю, вот это типа заклинаний поддержки, которыми мы можем э, вот таким вот образом сжахать. Э, вот, можем еще навызывать. Но это все тренировочные бои, это все понимают. Да, такая игрушка, достаточно интересная пока что на первый взгляд. Давайте будем пробовать дальше. Взрыв. Легендарная. Это у нас заклинание. Каждый из... Так, я не успел прочитать, Ну да ладно. Идем дальше, друзья. Опять нам дадут, дают сундучок, в котором мы обнаружим два воина. Слитер. Слитер. Существо. Их атаки оглушают врага на целых две секунды. Шок. Так, давайте их возьмем. Отлично. И смотрим дальше. Так, награды. Противник... Ну, это статистику по противнику мне сейчас показывают. Закрываем, значит, и движемся дальше. Продвигаемся, значит, мы вот по такой рейтинговой табличке дальше, то есть к победному бою. Вот, нам буквально остался, мне кажется, предпоследний этап, а потом будет, наверное, какой-то чемпион. Так, давайте батл, друзья. Шоковые копиносы прекрасный способ противодействия мощным врагам. Нажмите, чтобы it's продолжить. Так, теперь uh, тебе доступны monster. мосты. Захвати один из них, и начнешь получать опыт. Как же мне это сделать? Захватить мост. Как мне это сделать? Кем uh, можно захватить мост? Мясник, но ну, у меня вроде мана пока есть. Так, э -э это твои навыки. Не вижу, вижу, где тут навыки. Понятно. Это твои навыки, заработать достаточно опыт и сможешь открыть их. Ну, я не вижу тут, на самом деле, ничего, куда показывают стрелки. Так, ну что, это, я так понимаю, мост захвачен мною. Получается так. Э -э -э -э. Давайте, значит, поддержку какую-нибудь окажем. Таким вот образом мы можем, значит, нашу атаку использовать. Но мы немножко неправильно, так сказать, сейчас это сделали немножечко неправильную атаку. Надо было в этих, в кучу птичек кинуть. Давайте побольше юнитов вызовем. Вроде нам, нам маны сейчас хватает. Ну и арбалетчиков, которые должны жахать по удаленным целям. Ну лихо пока они не справляются. Понятно. А что понятно? Ни хрена непонятно, друзья. Так, давайте смотрим, что будет происходить дальше. Это, я так понимаю, на очереди у нас заклинание. Воздух. Против воздуха должны быть воздушные, я так понимаю. Какие-то заклинания, да? А у нас сейчас с этим большая проблемка. Вот так, значит, мы всех шариком уничтожаем благополучно кого это мы наняли, какого-то какого персонажа. Да, как-то мы в общем, ребят, победили. Опять-таки скажу, что это всего лишь на все обучение и нам пока что везет. Давайте посмотрим. Дождь из клинков нам Получили также уровень. Открываем сундучок, а там у нас дракоша, дракоша, дракоша. Летающее существо летает, э, э, летает что очень помогает ему справиться с наземными воинами. То есть то у него здоровье. и 50 урон в секунду. Так, давайте его, естественно, берем. И смотрим, что же у нас сейчас дальше будет. Ну да, мы выходим на финальную, так сказать, битву с основным боссом, да, и посмотрим, что же мы сможем здесь сейчас учудить. Давайте попробуем наземные воины ближнего боя не могут атаковать летающие цель да это я уже понял в прошлом по прошлом боя потому что реально у нас была засада просто моих всех перед перемочили так значит ä, мы против какого-то редба так. так теперь ты можешь встретиться с настоящим мастером ä, и его коварными умениями так, теперь я тебя понимаю, это нормальный, полноценный против нас герой. И что мы сейчас делаем? Дракончик у нас есть, у нас есть воитель, у нас есть заклинание. Но ну, давайте попробуем вызвать дракончика и его коварными умениями написано. А, умений-то я здесь, собственно, и не вижу. Так, а значит, что мы делаем? Давайте вызовем дракончика, давайте вызовем роевиков сразу. Давайте вызовем а, вот эту воительницу. И вот этот шарик вот сюда, прям в гущу событий. Может быть, кого-нибудь мы даже и зацепим. Да, получилось раскидать кое-кого. Моего дракошу, к сожалению, ушатали. Так, ох, как все-таки вот эти вот воздушные хорошо действуют, да? Ну вот, кстати, арбалетчики против них вообще идеально сейчас работали. Расшатав их прям вообще в легкую. Ну, куда-то, видите, они сами лезут. Я не могу, к сожалению, юнитами своими управлять. Давайте еще одного дракончика вызовем, потому что они не подчиняются никаким моим командам, то есть я их, грубо говоря, на поле боя поставил, и они идут сами, так сказать, куда глаза глядят, так, то есть к вот этой вот самой главной основной точке, ну, для захвата. Так, давайте еще вызываем, пока он не успел очукаться. поэтому краю, значит, мы воителя вызовем. Опять летающие существа, вот нужны нам срочно арбалетчики. Арбалечки рулят. Арбалечки хорошо выносят летающих. Так, можем сюда немножко жухнуть, но я бы и придержал такой шарик. Хорошо, кстати, он дамажит. Так, давайте еще одного дракошу. Вызываем. То есть, по мере накопления вот этой, я так понимаю, полоски, у меня получается появляется возможность вызывать моих существ, в принципе. Такой вот, такой вот способ. Ну да, что-то у меня хреново получается, как я погляжу копи коп, копиметатели, смотрю, очень хорошо Справляются с летающими тварями Да-да-да Но у них, по-моему, копия только для одного раза Так, давай побольше-ка вызываем Так, а вот это что? Как это использовать на четверку? Не получается Так, я смотрю, там прям жесткий разнос Опять моих идет а, Так, значит, что Ага, мясник Мясник нам пригодится, арбалетчики нам тоже Пригодятся для поддержки так, давайте пробуем сейчас с огненным шаром. Мы, значит, здесь э, всех вырубим, кого сможем. Да, мы побеждаем. Но это для ребят полупросто, когда ты играешь против, допустим, э, ПК. Вот так вот мы, в принципе, побеждаем этот бой. Ну, я бы не сказал, что он был слишком сложный, но... Так, нам опять кого-то дали. Сундучок. Давайте смотрим, что же нас тут... Скрад, стрелки и существо Крыса со снайперской винтовкой Высокая дальность, хороший урон, но целится долго Так, 100 урон в секунду 50 здоровья Ну, берем, что я могу сказать Ну и так, закрываем все это дело а. Так, меж, межмировая Межмировая квалификация Поздравляем с победой над противником Redbo, Red и продолжи, продолжением Отборочного тура Ты неплохо справляешься и, Но для следующего матча нужно улучшить твою колоду так, открывает сетевые игры. четыре новые карты. Давайте откроем этот сундук. Давайте откроем. Так, посмотрим, что нам тут предоставят. Божественная воительница. Ну, вот, по-моему, да, я ее уже вызывал. Так, существо самое обыкновенное воительница, но у нее есть щит, который делает ее неуязвимой к урону на 5 секунд. Вот, значит, как. Так, значит, берем... Ага, мне еще сундук дают... Так, копии метатели Стрелки Средние в ближнем бою воина Однако их первая атака, бросок копьем с двойным уроном Так, да, я их уже, помню, исследовал Очень крутые ребята, особенно против воздуха И синий голем Так, очень я вижу Мощное существо, твердый как камень Его очень сложно разрушить, а бьет он будет здоров Так, да, отлично, тоже забираем Так, что-то нам много Сундуков тут подсыпали Магменная пушка эта пушка стреляет э, во врагов в радиусе своего действия шарами раскаленной магмы. На случай, если тебе не хватает боевой мощи. Вон ну как. Так, в твоей колоде не хватает одной карты. Нажми на нее, чтобы добавить карту. Давайте посмотрим. Ага, вижу. То есть это типа список моих карт, которые я использую. Использую в игре. А теперь добавь э, крысу снайпера. Нажми, нажми на нее. Отлично. Вернемся назад. Так. А теперь начни битву здесь. Ну, давайте пока пробуем пошагово все идем, как нам говорят. Так мы и делаем. Матч найден. В принципе, отклик, смотрю, быстрый. Ну, интересно, какого рода это матч будет. И мне еще, друзья, неизвестно. Сейчас все It's и посмотрим. Да, мне предлагают бой с э, игроком. Ну, только я не знаю, настоящий это игрок или так. Good. Похоже... Может быть, даже и настоящий. Но надо было сейчас метателей вызвать. чтобы они расшатали этих всех э, летающих существ. Так, значит, вызываем дракончика. Я пока, ребят, не знаю, э, какой это игрок. Настоящий или нет. Как действует, интересно, снайпер, тоже не могу сказать. Но пока все очень печально. Так, сюда, значит, мы на эту сторону поставим воительницу. Она наверняка со всеми справится, но я смотрю, дела мои не самым лучшим образом складываются, да? Приходится... Так, да, у меня тут воительница вроде прорвалась. Сюда, значит, ставим мы... Так, арбалетчиков. Я не знаю, ребят, какой это игрок или не игрок. Так, ну арбалетчики то они должны стрелять в тех существ, которые летающие, правильно? Но они что-то ни хрена не стреляют. Так, шоковые копьеносцы, шоковые копьеносцы у меня еще есть. Так, давайте летающего. Да, то есть, я не знаю, настоящий это игрок или нет пока что. Так, это снайпер. Надо было вызвать не снайпера, а легионера, потому что здесь слишком много тот, кого подходит. Так, давайте выберем легионеров. Вот, посмотрим, насколько их хватит. Да, вроде они справляются, насколько я вижу. Так, давайте по подбавим мощи. Давайте еще сюда мощи. Ну вот в таком, ребят, в ключе происходят бои. То есть надо вовремя и правильно стараться выбирать, а, так сказать. Вот как вот, например, на на настроить стрелков, чтобы они выносили именно верха? Это я не знаю. Так давайте шоковых крестоносцев вызовем. Посмотрим, что они у нас сделают. Так, еще летающего дракончика. Ну да, нормально тогда мажет. Ну, потому что это стрелки были. Так, крыса-снайпер. Бьет, конечно, издалека. Но вот надо было мне пораньше с шариком определиться. Вроде кого-то зацепил. Это у нас тяжелый противник. Теперь у меня пошел тяжелый так давайте дальше смотрим Ну я ребят пока что сейчас просто практически наугад всех выставляю кто допустим кто откатывается я вообще смотрю как механика игры механика боевки про происходит здесь так еще вызовем шока вот как-то у нас пока не получается переосилить да там по той стороне вроде как это у нас маг какой-то что ли? я не понимаю но ну, он здорово ваншотит слушайте Здоровски прям всех раскидал. А, вот я не понимаю... Да, снайпер, кстати, сработал отлично. Здорово он раскидал всех. Копьеносцы. Копьеносцы. Но мы уже сколько-то дамага нанесли. Так, по той стороне надо было... А, надо было закрыть ее. Мы будем сейчас пробовать всеми возможными способами. Так, получаем новый уровень. Тут, кстати... А, это XP восстанавливает у нас... А, Игрок, если захватывает, я так понимаю, мост. Так, легионеры. Дракончик, блин. Не знаю, как получится, нет ли. Снайпер. Какой-то замес прям начался. Надо разрулить. Зря я кинул, ну ладно. Не знаю, смысл захваченного моста и для чего это нужно вообще. Ну, будем пробовать сейчас разбираться дальше, друзья. Пока практически от балды, можно сказать, ставлю все фигурки. Всех, так сказать, любые карты, которые мне доступны. Чтобы просто понять, как это работает. Да, герой, вижу, тоже стреляет, отстреливает. Так, так, так. Снайпера можно вызвать вроде здесь немножко продавили с этой стороны вроде продавили тут немножко побыстрее воинов назначим да, то есть как только они откатываются, желательно сразу же а, выставлять карты помогать таким вот образом да, но пока я вижу наступление идет с нашей стороны у противника шансов все меньше и меньше и мы побеждаем, да ну, грубо говоря, передавил. То есть, самая основная задача это передавить. М -м. А, ну, главное, чтобы карты, я так понимаю, не подвели. Так, для противодействия множеству мелких врагов отлично подходит. Отлично. Я так понимаю, получаем еще уровень. Получаем опять какой-то сундучок. здесь у нас какой-то ключ. Силовой ключ. Давайте возьмем. Для чего-то его можно будет использовать. Ну и здесь нам какую-то деревянную... Боевой ранг, деревянное что-то там. Да? Деревянное. Деревянная. Деревянная какая-то эмблема или что это подразумевается. Ну ладно. Так, давайте смотрим дальше. Задание. Запасайся, используй токен, крутни рулетку и получи новую карту. Давайте попробуем, почему бы и нет. Ты получаешь свой первый токен силы, скорее открывай башню силы. И... Нажми, чтобы крутнуть. Так, я так понимаю, это рулеточка такая у нас. Это выбор карт происходит здесь. И мы выбираем какой-то фиолет. Дрон-одиночка. Так, значит, летающие стрелки-существо владеет мощнейшей маги лордов. Ползучих Песков. Но годы раз... рабовладения научили его не лезть за на рожон и посылать на штурм других. Ну, хорошая, хорош, в общем, у него атака, я смотрю, урон. Хорошо, что у нас есть такие бои. У тебя нет токенов, силы сыграй чтобы получить их назад. Ну что ж, давайте попробуем. Соберем нашу, так сказать, колоду. Мне же все-таки дали э, Высшее существо, новое существо Есть синий голем, есть Дрон-одиночка, но они стоят очень дорого То есть аж целых 7 пунктов Если мы возьмем синего э, Голема для разнообразия Да, ну огненный шар это поддержка такая а, Есть мясник Это у нас сильное существо Очень высокий урон, да 6 Есть синий голем Что лучше? Я не знаю даже прям есть легионеры Тут у нас э, количество, у Меня, так понимаю, давят Это оглушающие бойцы Это у нас, значит, средние в ближнем бою воины В общем, ребята, резюмируем, что мы можем сейчас э, куда поставить За место кого Крыса-снайпер Насколько это важный персонаж, я не знаю Ну и роевики Вот давайте вместо роевиков 400 Вот какие-то цифры еще странные это я не могу еще пока понять, к этому привыкнуть 2 Это что? Это 2? Это маны? Нет, 7 Это мана требуется А вот это что за ранги такие? Здесь 8, здесь 2 Так, ну давайте вместо рывейков поставим а, Вот этого, синего голема Тоже 7 маны, да, то есть За низкую ману, кстати, надо тоже оставлять существ Иначе будет очень тяжко Так, давайте посмотрим, что у нас есть меньше. Так, вот у нас есть магменная пушка. Открытая, то есть эта пушка стреляет в врагов в радиусе. Ее же можно как-то посмотреть? Ага, на правую кнопку мыши мы смотрим характеристики. 300 у нее, значит, это здоровье. 75 урон в секунду. 4 у нее стоимость вызова. А что за получение? А, это по... По -по -по, понял я, то есть мы тратим какие-то ресурсы Чтобы ту или иную карту Открыть Так, подождите-ка, давайте попробуем с такой Значит, колоды сыграть, ну или еще раз я сейчас гляну Секундочку Шоковые копиносцы. Те, что со значочком, они у нас заблокированы Во, божественная воительница а, Место Так, у нее 4, значит, да, но это опять-таки Видите, а, убрать, попробовать Огненный шар, метатель Это против воздуха, легионеры Легионеры, значит, посмотрим у них... А их четверо и 160 здоровья. Это общее мне... Или... Здесь 350, да? Можно улучшить. Так, давайте вместо... Вместо... Вместо... Шоковых копеносцев... Легионеров. Блин, даже не знаю. Пока сейчас полный разбег идет. Э, и дезориентация во всем. Так... Дрон-одиночка. Ладно, давайте попробуем с синим голевом сыграем пока. Боевочку сделаем. Да, то есть для разнообразия. А потом попробуем с другим, так сказать, топовым персонажем. Что у нас будет лучше? Я не знаю. Призыв воина с большим запасом здоровья для защиты э, хлипкого стрелка. Отличная комбо. Вот как. Итак, приступаем. Владимир Икс. Я так понимаю, это уже реальный игроки, да ну давай легионеров сначала вперед вытаскиваем тут сразу же тоже кого-то мощного очень мощного сразу же почему-то давай-ка давай дракончика сюда призовем, пока что вроде наши ребятки справляются, синий голем на него нужно 7, я наверное подожду все-таки я подожду да, то есть пока у нас там все сливаются 6 и 7 пунктов. Но, но, но, но, но, но, синий голем есть. И он уже пошел. Здесь стоит пушка. Но, как мы видим, этот голем очень медлен. Мы отправляем на подмогу кого-нибудь еще, точнее воительницу. Так, разламываем пушку, выставляем снайпера. Пока вроде ребятки идут, но там у нас проблемка. Так, давайте отправляем тоже копьеносцев. Как я вижу, они там всех просто разобрали. Так, отлично, идем, значит, у меня пока... Так, давай-ка мы жухнем туда как следует поддержкой. Отлично, выставляем стрелков. Стрелки, возможно, справятся, а может быть и нет. Он выпустил каких-то упырей. Так, с той стороны, я смотрю, у него пролез один к нам. Так, так, так. Давайте аккуратненько. Кто у нас откатился? Копия метателей это против воздуха. Дальше смотрим. Синий голем, легионеры. Давай по попробуем воительницу сюда же. Да, копии метатели вроде справились. Тот мост у нас почему-то занят. Надо его срочно отжать. Так, вроде наши добрались, и вроде пока что дамажит. Так, шоковых копеносцев туда, чтобы нас мост не заняли. Я думаю, они справятся, но неизвестно еще пока. Так, значит, набираем на легионеров. Отлично. Так, с той стороны у нас, я смотрю, прорыв. Прорыв, прорвало с той стороны у нас. Мы попробуем сейчас шариком там все это зарешать. Так, у нас тут вроде даже прорываются ребятки. Я хочу накопить на голема, наверное. Он вызвал дракончика. Так, опять, значит, вызываем голема. Ага, он вызывает монстра какого-то тоже нехилого. Отлично, наш голем замечательно справляется. Вызываем воздух. Кстати, тот мост не наш. Но я так понимаю, он сам сдался. И мы побеждаем. Вот такой вот, ребят, геймплей. Пока даже получилось кого-то нагнуть. Я так понимаю, это был реальный игрок. Вот так у нас ранг продвигается. Нам дают какие-то очки опыта. За каждый уровень даются такие вот сундучки. И тут у нас золотишко. Куча золота. Мы повышаем свой ранг. Боевой. И идем дальше. Так, теперь у тебя достаточно золота для покупки токен... Токен силы в магазине. А он теперь открыт. Каждая... Какое замечательное совпадение. Да уж, верно. Что у нас? Ага, понял я. То есть за, за вот эти вот монеты мы покупаем токен. У меня 1100, да? Нажмите здесь. Ну давайте, пока раз нас ведут, мы нажмем. Почему бы и нет? Давайте пробовать все возможности игры, пока они нам доступны. Ну да, мы выбираем, значит, токен. Открыть башни силы сразу же отсюда можно. Так. Ну и смотрим, какие у нас карты а, подойдут. Так, какую-то зеленую дали. Да, это у нас какие-то стрелки. Стрелки со средним уроном и скоростью. И запасом здоровья. Ну так. Что-то так себе дали. Такое. Посредственное. Так, токенов больше у нас нет. Я так понимаю, здесь у нас э, в элементах управления скрываются, отображаются какие-то новинки, которые мы только что получили. Ага. Так, я хотел вот этого испробовать дрон-одиночку, но ему нужны, э, нужна поддержка мощная спереди. В принципе, с големом мне понравилось, а э, вот как с ним, я не знаю, то есть... Так, ну давайте пока поиграем сейчас такой вот именно комбинации, которую мы сейчас имеем. И попробуем еще один бой затащить. Так, башня силы. Так, а откуда у меня этот ключ? Я даже не понял, как он у меня появился, друзья. Так, так, так. Да, ребят, кто сейчас смотрит, пожалуйста, оставляйте свои комментарии по поводу данной игры. И хочется узнать ваше мнение по этому поводу. Что вы думаете, нравится игра или, или нет? То есть очень важно знать. Пока, на первый взгляд, напоминает чем-то какой-нибудь Хардстоун, только немножко в ином проявлении, да? Ну, кто знает, что такое Хардстоун, они поймут? Я думаю, мало кто не знает. <laughs> так, бюджетный токен. Это у нас за бесплатный токен. Можно получить припасы золото или рубины. В общем, пока что я это жмякать не буду. Давайте, ребят, еще раз в бой. И еще раз в бой. И посмотрим, получится ли у нас затащить в следующем бою. У нас сейчас ранг становится выше, и мы, наверное, находим врагов посерьезнее. В отличие от воидов, строение теряет прочность со временем. То есть они чем дольше стоят, тем быстрее разваливаются. Так, какой-то враг, какой-то противник просто-напросто с вопросиками. Кого нам можно вызвать? Мясников сразу давайте вызовем. Сразу же вызовем мясника который вырубит с одного удара противника. Так, и дальше ждем. А, давайте воителя вызовем. Надо было тот мост, кстати, захватить. Да, я немножко не так сделал. Чуть-чуть не так. Мы снайпером захватим мост. Да-да-да, вот так вот. Чтобы мост был наш. А вот это вот место уже не наше почему-то. Так, давайте захватим. Так, что нам сейчас лучше сделать всего? Это, наверное, как-то выстрелить. А почти достал. Так, они захватили оба моста. Да, и даже прорываются. И даже прорываются, черт его возьми. Так, значит, вызываем вот этих чувачков. Нам нужно срочно все это дело зарешать. Им нужно уже захватывать мосты 5-6 мясник, легионеры, да? Так, давайте легионеров вызовем Вот сюда вот Дальше у нас кто на подходе? Воительница по этому мосту пускай идет Так, пока вроде вырубаем Крысу снайпера сюда ставим Неплохая поддержка будет на дальнее расстояние Дракончика пускаем через этот мост так, пока вроде работа идет над, над противником. Нормальная такая, да? Ничего он не может сделать. И мы пуляем фирменный шар последний. Но он не недалекая уже. Мы победили даже без шара. В Вот такой вот бой. Пока что, не знаю, или везение, или... Ну, скорее всего, везение, потому что я не дошел, я так понимаю, до крутых противников. И как только дойду, я сразу же пойму... Что пора уже приостановиться. Арбалетчики. Так, ну арбалетчики у меня уже есть. Я так понимаю, это вторая, видимо, карта. Дешевые в нами стрелки. И... Ну, это мы уже читали. Так, давайте смотрим, что у нас тут. И награда за восьмой уровень. Нам дают какой-то замочек, который... Который, наверное, как-то... Ох, ты сразу два ранга получил я. За эту боевку мне какой-то замочек дали да но я пока не знаю как его использовать тройной турнир колода башни силы так это что у нас такое присоединиться к гильдии то есть можно присоединиться к гильдии какой-то использовать токен крути так что у нас получаю уровни, достигни уровня 7 ты типа задания что я не понимаю а, ну это понял, то есть мы если достигнем... Ну я уже достиг, по идее. Ну а это мы, это мы по-моему, деньги берем. Так, играй в команде, сыграй в командный матч. Да, это квесты. Это квесты, а командный матч как можно сыграть? Так, давайте глянем, как же можно сыграть командный матч. Так, тройной турнир. Дом славы. Так, а как сыграть в команде? Для этого мне нужна команда. Логично, да? Так, командная битва, да, вот нашел. Командный ранг у меня 5. Давайте попробуем в командной битве. Тем же набором сыграем. Сейчас посмотрим. Да, что у нас получится. Матч найден, друзья. Это Не можешь не радовать. Используйте альт, чтобы отправить сигнал своему союзнику. Используйте альт. Так, двое нас и двое их. Давайте попробуем. Так, сразу же крестоносцев вызываем. В поддержку. Так, кого еще вызовем? Я не знаю. Давайте вызовем воительницу. На ту сторону. Там пошел уже махач. Мыхач. Так, огненный шар, арбалетчики на подмогу. Так, воители там разламывают, я смотрю. Так, два, и три и четыре. Снайпера тоже давайте сюда пошлем. Вот таким вот образом. Ну, так, снайпер работает. И у нас синий голем на подходе. Попробуем... Не, ну, до него, думаю, копить еще долго. Ну, может быть, даже и попробуем. У нас пока силы а, не на исходе еще, я так понимаю. Так, давайте вызовем синего голема, значит, вот сюда вот, с этой стороны. А почему появился с этой? Непонятно. Ну да ладно, сейчас он наведет шороха, нормально у него такой урон. Так, кто у нас на подходе? Дракончик. Так, мясник, легионеры, огненный шар для поддержки. Так, он вызвал какого-то монстра, такого не слабого, но все-таки мой голем-то справится, я думаю. Да, давайте сюда у нас копьеносцы пойдут. Дальше смотрим шоковое копье, долго очень копится. Так, вроде пока справляемся, но тут уже захват пошел. Так, шоковых копий носит сюда. С той стороны смотрю мост захватывают, все потихонечку. Надо мне на шар накопить, ну или хотя и так наверное вырубился Давайте сюда воительницу по этому мосту поставим. Вот так вот как-то. А сюда значит стрелков. На, так сказать, подмогу, да? Наших там всех размотали. Сейчас бы вот туда шариком жухнуть как следует. Было бы замечательно просто. Было бы вообще охренительно, если туда он шарик мы пустим. Вот так вот. Замечательно. Ну и там наших тоже уже расшатали просто-напросто. Так, ну давайте сюда снайпера. Да, не очень-то хорошая ситуация. Нормально, он монстра вызвал. Снайпер мой, к сожалению, не справился. Дракончик. Дракончик как может, так и жухает, да? Так, значит, смотрим, синий голем у меня еще далеко. Ага, можно подкопить немножечко. У него там, смотрю, очень сильный монстр. Так, сюда нужно срочно ставить кого-нибудь, потому что здесь угроза. Угроза такая нехилая. Отлично, там вот этот монстр у него все ломает. Пока вижу резерв небольшой. И мы копим на синего голема, Друзья. Сейчас мы вызовем тоже огромного нормального танка, который будет, собственно говоря, танчить. Так, второй танк пошел. Отлично. Давайте с этой стороны мы... Не хватает маны, Вызовем копиносцев. Или кто-то кидает копиносцы. Все. Ничего так мы его расшатали. Вот это, друзья, командная игра. Командная игра в Minion Masters, друзья. Мы ее тоже попробовали. Ты можешь использовать заклинание, чтобы там что-то там. Получаем еще опыт. Дают сундучок. А, здесь какие-то упыри мелкие. Я их уже где-то видел. Вот это что такое? Это слава. Текущая слава этой карты. Слава никак не повышает силу самой карты. Но копится, да? Рой мелких, но быстрых воинов. Так, ладно, отлично. Ну а куда вас девать упыри? Давайте в мою колоду, что я могу сказать Еще сундучок какой-то вот Прям награда награды заградные Боевой допуск Нажмите на награду, чтобы забрать Боевой допуск, а к чему? Хрен его знает Так Неплохо пока идем, неплохо Командную битву мы сыграли Забираем, я так понимаю, бонусы Задание, играй матчи в режиме сражения Или командой э, Три штуки, я так понимаю, да, нужно? Ну что ж, командная битва, так командная битва, друзья, еще раз дальше попробуем. Я так понимаю, здесь какой-то ранг, что ли, копится. Быстро, на самом деле, ищутся матчи, это говорит о том, что хороший онлайн в этой игрульке, друзья, хороший. Да, и мне она, черт возьми, нравится. Можно иногда позалипать немножечко в нее. Так, два на два 2. 2 на 2. что у нас есть? Сразу же воителя посылаем туда Так, воитель пошел а дракончика на подмогу С этой стороны Воитель хорош Воитель может немножечко потанчить Сюда мы также арбалетчиков высылаем На подмогу, опять-таки, да Сейчас бы не мешало мне четверочку накопить Чтобы жухнуть как следует да да да не мешало бы так ладно вызываем значит копейщиков копейщик вызываем да нормально он там э, вызвал на подмогу сейчас посмотрим что получится вот надо на четверочку бы жукнуть бы куда-нибудь сейчас Это пожарче ладно жукнем пока туда может кого-нибудь попадем да, надо было немножко попозже это сделать. Так, шоковые копьеносцы пошли. Как-то они там быстро всех наших рас, расшатали, да? Ну, ладненько, сейчас попробуем мы остановить. Крыса-снайпер? Да, не вариант. Не вариант, черт возьми, не вариант вообще. Вот легионеры, да, как вариант. И Легионеры там зарешают. Так, так, так, так, так. Так отлично так давайте снайпера на подмогу вызовем нам надо держать контроль ну и что попробуем накопить я только не знаю что из этого получится но там кого-то он вызывает не слабого давайте еще одного э, попробуем более мы запустим по этой стороне будет замечательно да чтобы у нас тут не прошел никто колем то будет посильнее, да, чем эта штука. И на подмогу. Да, пока вот так действуем. Пока вот так. Так, кто у нас еще на подходе? Дракончик. Вводим дракончика. Так, я вижу, у них проблемы уже начинаются. Но я думаю, что мы их сейчас затащим. Затащили, друзья, затащили. Победа за победой. Но это, скорее всего, из-за того, что низкоранговые бои идут, и не так уж пока и сложно затаскивать эти бои. Что-то я вот не успел про мост прочитать, потом в повторе почитаю. Так, давайте еще попробуем. Нам дают сундуки, славу, все дела. Следующий ранг. Так, давайте закроем. Ага, один из трех я сыграл. Давайте, следующая командная битва. Не будем ждать. Что нам ждать? Надо действовать. Действуем, друзья? Действуем. Ну, а те, кто смотрит меня, ребят, пожалуйста, оставляйте свои комментарии по поводу данной игры. Как вам, нравится или нет? Очень хотелось бы узнать. Ну, или можно другой вопрос задать. Какие вам игры Masters, нравятся, помимо того, что сейчас смотрите вы? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Я постараюсь отснять материал возможно вы его вскоре увидите так начало игры ждем когда у нас накопится что-то нормальное выпускаем мясника только надо было выпустить его не по этой стороне а по той Ага. а он они выпустили воздух а воздуху воздух конечно это хорошо но не очень так выпускаем снайпера у нас походу небольшие проблемы Ага. а у них смотрите сколько много народу Снайпер, естественно, мой не затащит. Так, ну что ж, я не вижу ничего, как, кроме как вызвать сюда вот этих копьеносцев. Только я вот не понял, а, суперудары героев, они а, растаскивают и своих тоже монстров? Или что? Так, ну, давайте выпускаем дракончика, нечего ждать здесь. Да, ну у них есть бойцы... У них есть бойцы, которые нашего дракончика просто разхреначили. Так, кого он вызовет? Давайте попробуем его остановить. Я вижу, что плохо у нас получилось. Они все высылают монстра за монстром. Так, пробуем продавить. Вроде продавливаем, но это не точно, ребята, это не точно. У нас отняли хп, здорово, но и мы тоже отняли. Так, они вызвали воздух. У нас есть шоковые копьеносцы, у нас есть легионеры, у нас есть мясник. Пустим его по той стороне. Так, ну вроде ребят справляются, но это, ребят, не точно. Шоковые копьеносцы, пускай идут по тому мосту. Там какие-то супер уль удары у них происходят. Так, так, так. Давайте копинос сюда. Мало ли. У них хороший дамаг. Дракончика. Так, кто у нас сейчас откатится? Давайте на поддержку. Метких лучников. Так, я смотрю передышка. Прям таки чуть-чуть осталось вроде кажется, что чуть-чуть осталось. Так, я вот думаю, сейчас или потом помочь. Ну, ладно, хотя бы так. Постараемся вырубить. Надо было по той стороне пустить, ладно. Ладно, ладно, ладно, ждем. Крыса, снайпер. Крыса, снайпер, выручай. Немножко у них осталось, но они пока, смотрю, держатся. Того же мясник на подходе, легионеры. Выпускаем шока. Кто первый откатился, того и выпускаем, друзья. Так, Кто у нас дальше на подходе? Копии метатели У них есть воздух, нужны копии метателей. Да, отлично, вроде справляются. Так, так. Летающее существо. Ох, у них там какая -то толпа набралась, а? Сейчас бы мне туда шарик... Вроде наши пока справляются. Или это мне так кажется? Вроде пока справляются, но это не очень точная информация. Эх, зря. Ой, зря. Это я зря выпустил шарик огненный, не туда. Давайте сюда воительницу. Вроде у них немножечко осталось, но я вижу, это немножечко нам дорого обходится. Так, ну давай крысу снайпера неплохим уроном. Вроде бы как, насколько я помню. Шоковых копьеносцев. Так, лесник. Кто у нас откатится? Давайте попробуем что-нибудь посильнее набрать. Вроде как у нас пока вроде преимущество, но я думаю успеем набрать. Все, выпускаем голема. Его немножко уже продамажили. Выпускаем голема. Так, выпускаем дракончика. Там тоже какой-то нормальный пошел персонаж. Выпускаем с этой стороны метких стрелков. Так, выпускаем. Сейчас мы кого-нибудь зарядим, я думаю, это точно. Кого он вызовет? Ага, вот сюда вот надо зарядить срочненько. Вот так вот. Ну, отлично, побеждаем. И снова, друзья, мы побеждаем в этом бою. Не могу не порадоваться. Ребят, пишите в комментариях, какую бы вы хотели видеть игру на моем канале в следующем выпуске. Возможно, она туда попадет. Но мы пока открываем плюшечки. Какой-то свиток нам дали. А, это заклинание отлично работает против орды врагов с низким запасом здоровья, к примеру, против крыс. Так, и у нас награда какой-то дали нам замок замочек и ключ к нему ранги продвигаются повышаются но ну, давайте мы еще одну битву сейчас тогда проведем на сегодня чтобы выполнить нравится игра да да нравится Оста... отлично оставь нам отзыв и расскажи почему так, ну, это я думаю, потом все сделаю. Это пока э, не на камеру, так сказать. Потом, я думаю, можно будет это все дело э, организовать, да? Но ну, а мы продолжаем. Давайте командную битву сейчас устроим. Потому что нам нужно для завершения вот этого э, ранга. У нас тут вот идет квест. Постараемся все-таки завершить еще одно такое ранговое побоище. Повезет, не повезет. Ну что ж, продолжаем. Какая долгая загрузка. Наверное, что-то эпичное нам готовит игра. Итак, против нас выступают двое. Ну, против двоих двое, логично. Так, накопим, наверное, на какого-нибудь мощного персонажа для начала. И я не знаю, по какой стороне, но, скорее всего, вот по этой. Так, все, выпустили голема. Но вот тут вот эти летающие назойливые мухи. Давайте выпустим воительницу. Ох, какого там тоже вызвали нехилого. Чувачка-то. Думаю, он тоже нехило. Ну хотя голем наш вроде справился. Так, давайте дракончика. Голема сейчас, наверное, расшатает моего. Так, что у нас на подходе? Новый уровень. Голем, да, держался. Здорово. Так, кого не вызовут? Кого они вызовут? И кого вызовем мы, копьеметатели? Так, шоковые копьеносы. Давайте пустим их там по той стороне уже, да. Так, на поддержку им вызовем стрелков. Атака пошла. Вот туда можно чем-нибудь запустить, но... Как я вижу, не совсем эффективно. Так, кто у нас на подходе? Да, есть снайпер. Вызываем снайпера. Так, они вызвали какого-то мощного. Вот так вот, ребята, происходит процесс здесь, в этой игре. Так. Вызываем опять-таки копьеносцев. Там прям битва монстров идет. Который не так дамажит. Так, давайте вызываем сюда. Вайтинсу. Ну, я вижу, что мы передавливаем, да? Пережимаем. Пережимаем, причем так нехило. хило и да друзья это снова победа неминуемая победа и все фанфары достаются нам так так так лично еще набиваем уровень дают нам награды за каждый уровень я смотрю, награду дают Сначала показалось, что это туалет какой-то А это у нас призывает гильдию арбалетчиков Постарайся, чтобы они прожили долгую жизнь И смогли остановить свою деревню Вот оно как Это целая деревня арбалетчиков И опять очередной какой-то замочек нам дают Пока не совсем понимают, для чего оно нужно Ну и мы зарабатываем командный ранг первый Выполняем тем самым квест Какой-то нам дают сундучок «Выиграл три раза, чтобы открыть боевой сундук». Так, и давайте заберем наши плюшечки. «Добейтесь до каменной лиги в сражениях или командных боях». Да, то есть вот такая, ребят, игрулька достаточно интересная. Первый взгляд мой, она мне нравится. А что, ребят, думаете вы по поводу этой игры? Пожалуйста, указывайте в комментариях с любопытством «Почитаю».